Доброе время суток, уважаемые зрители. Сегодня я буду заниматься подготовкой дверных замков к зиме. Как вы знаете, зиму прогнозируют у нас очень суровую. В зимний период при встрече холодных потоков с улицы и теплых потоков с квартиры или дома в замке может образоваться конденсат, который впоследствии замерзнет и вы не сможете открыть замок. Что может произойти из-за заморозки замка, вы сами в видите. Вот для этой цели я провожу профилактику против замерзания замка. Для этой цели я применяю тормозную жидкость автомобилей, самую дешевую него или иска Как вы знаете, она зимой не замерзает. Заполняем шприц тормозной жидкостью, затем смазываем детали. Ну, а пока я занимался техническими работами по смазыванию замков супругом, я уже успела убрать весь огород. Так ты что, весь огород что ли вот это ну, решила? пока вот это еще нет зеленое. А, вот это по Выкидываем цветочки домой. А я хотел тебе только выйти помочь. Хорошо, Ставим. а я пока замками позанимался.